В России ответили на планы США отправить военные корабли в Арктику. Защита северных границ России надежная, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Как он прокомментировал планы США отправить в Арктику военные корабли, передает в субботу, 12 января. РИА новости. Север России в плане обеспечения безопасности страны находится под нашим полным контролем. Причем нам заранее известно, какие опасности нам оттуда грозят. И все ответы не заставят себя ждать, отметил сенатор. Он добавил, что речь идет не только о зеркальных ответах. Предлагаю, например, американцам подумать о смысле наших полетов в Венесуэлу, сказал Клинцевич. Ранее глава ВМС США Ричард Спенсер рассказал, что Вашингтон, возможно, отправит летом 2019 года группы военных кораблей в Арктику. Он пояснил, что это необходимо для проверки их работы в сложных условиях передает news Спенсер подчеркнул, что Россия усиливает свое присутствие в Арктике, объясняя это исследованиями и спасательными операциями. «Думаю, нам тоже нужно поискать так, что исследовать и кого спасать», — заключил он. Подводные лодки и самолеты США находятся в Арктике с 1960-х годов.